Всем привет, друзья! Спасибо, что смотрите. В этом видео мы поговорим с вами про роллы. Тем более, что мне пришла вот такая интересная посылочка. Сейчас мы ее распакуем и посмотрим, что там есть. Обязательно подпишитесь на наш инстаграм. Ссылка будет в описании. Ну что ж, поехали! Существует вот такой вот формат сохранения монет, хранения, передачи. Некоторые коллекционируют в роллах. Вот можно посмотреть, что на них изображено. Номинал, логотип монетного двора. Количество штук и даже у нас серийный номер данного ролла. Есть, вот в данном случае у меня не, несколько вариантов: да, вот есть э, по 2 копейки из коллекции, вот по одной копейке, которая уже не выпускаются. Цена таких роллов, я думаю, будет только дорожать. вот Но это не, не вся моя коллекция, то, что есть в роллах. Еще есть вот такая вот у нас 1 гривна, которая вот буквально, буквально совсем недавно выпустили. Ролл 2 гривневых монет. Кстати, вот когда они поступали в Национальном банке В отделении в нашем городе В роллах их не было И они были только россыпи, только в мешках И только через время появились Где-то через месяц в Национальном банке Нашего города, Харькова Вот в таких вот роллах Еще одна монетка из роллов Которая сейчас не будет производиться 25 копеек Вот так они выглядят видите, Они все в разных цветах, кстати, видите, выполнены Разные цвета в зависимости от номинала вот такие 25 копеек у меня еще вот есть в полностью такой вот запайки смотрите вот так вот они собственно и производятся банком и передаются в отделение где собственно они уже и используются некоторые торговые сети брали вот такие роллы прямо на сдачу я видел в супермаркетах что у них бывали бывали прям этими отдельными роликами чтобы давать сдачу вот ну, где-то год два-пять назад вот большие ролики 10 гривен монет смотрите как выглядит, видите зеленый цвет, то есть не повторяется честно скажу, у меня сейчас не вся коллекция я не могу посмотреть по другим это 50 копеек гривна у меня есть еще гривна с 2012 года посвященная евро тоже в ролике интересно она выглядит вот 10 гривневым. ну и вот так давайте посмотрим в чем же отличие от заграничных роллов вот это вот Благодаря подписчику моему достался я такую вот пачку американских роллов. Давайте посмотрим, чем же они могут отличаться американских монет. Видим, что цвета, так же как и у наших, да, немножко отличаются. Какие-то э, прям такая бумага затертая, что-то не пойму. Вот э, по самому качеству бумаги можем посмотреть, да, как у нас сделано и как в американских ну интересно но однозначно это связано с тем что у нас украинский лен как говорится используется в монет используется в, в этой бумаге вот смотрите вот такой вот интересный ролик у нас конечно немножко коцанная монета ну мне кажется да они могут быть все в таком состоянии вот немножко битые кстати ну когда они произ, произ, при производстве монеты сами по себе коцаются вот что у нас тут написано. Корпорация, которая, я так понял, производит данные роллы. 10 долларов в одном вот таком вот ролике. По монетам. И купить можно просто придя в банк и приобрести по номиналу непосредственно в Америке. Вот тоже видим. Смотрите, монета просто просто выглядит как настолько убито, как наши украинские одногривневые когда они выходили они были также все побиты все покоцаны вот прям то что как и у нас вот. тоже немножко затертый ролик какой то такой даже немножко как то подорванный вот но в целом в целом интересно посмотреть как же в других странах да? вот и цент, ох тоже тоже досталось конкретно этой монете видите кстати на самой монете какие-то остатки следы от ролла скорее всего такой будет кружочек, некоторые говорят что это двойной печать и так далее отбой, но честно скажу это просто брак, ну, даже не брак, это последствия вот такого вот хранения в роли и оно дает на монете вот такую вот круглую полоску Я даже думаю ее можно будет отмоть при желании вот. данный цент смотрите какие 50 центов вот как думаете, что сделать с такими роллами? Не знаю, может быть, напишите в комментариях. Ну, Эти мы все видели в распаковке, они у нас уже, в принципе, и мы платили ими, и как только они выходили. А вот такие довольно интересные, можно посмотреть, какое качество монет внутри. Ну, в принципе, видео в YouTube есть на эту тему, да, американские роллы, пени, квотеры. Напишите комментарии, что бы вы хотели Может быть мы что-то придумаем Может распакуем, разыграем что-нибудь Или какие у вас идеи по этому поводу Вот посмотрели немножко на роллы Ну что-то они такие прям убитые Затертые, как будто бы, я не знаю Они хранились там 10 лет Эти, эти роллы У меня ролл Однокопеечный, гляньте, в лучшем состоянии Чем здесь Сама бумага ну что, ребят, спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, как-то вот такая интересная визуальная картинка вам была интересна посмотреть, как же выглядят американские роллы, как же выглядят вот такие вот разменные монеты совсем из другой страны, из другого, можно сказать, конца мира. Если понравилось видео, поставьте лайк, буду снимать и напишите, что с ними делать. Довольно интересно. Буду читать комментарии ваши. Всем пока!